Всем привет, ребят, всем привет, продолжаем прохождение интернет-кафе-симулятора В предыдущей серии у нас с вами залагал э, бот-пылесос, но я решил эту проблему, оказывается он просто тут не доставал Я даже переставлять ничего не стал, я просто э, убрал... Эту сигарету сам, так сказать, лично своими руками, и он поехал себе дальше убираться Единственное, что я понял, он убирает это последовательно То есть, например, первый мусор упал здесь, да, второй мусор упал на втором этаже И он, соответственно, по очереди это убирает, а не то, что убирает один этаж, потом едет убирать другой Но, соответственно, сегодня у нас с вами распаковка посылок из AliExpress, как я и обещал Заказал 150 штук, знаете, да, как эти популярные видео раньше были Поэтому мы с вами тут сейчас все разберем, все посмотрим, что нам тут э, привезли с вами и э, э, скидаем. Короче, у нас сегодня план, в принципе, быстренько украсить э, наш с вами кафешку каким-то светом, добавить немножко лампочек всяких наставить, чтобы было посветлее. И э, я думаю, выкупить э, э, соседнее помещение, которое сейчас пока рынок с портувшими продуктами. И. Сделать там майнинг-ферму В этом тоже будем разбираться Потому что я не э, помню, как она I'm делается I'm ну, Я думаю, мы с вами, мы с вами разберемся Что-то взять Возьмем что-то из этого И погнали нам... А, кондиционеры, кстати говоря, мы забыли заказать Кондиционеры мы также закажем Я думаю, раз, два, двух вполне достаточно Потому что внизу нам он, большому счету, не нужен Хотя нет, давайте делогревых автоматов поставим То есть три. три кондиционера мы с вами закажем Так, Лампочки поставим Восемь мы заказали, да? Раз Это между... То есть, следующая будет здесь два Так, немножечко несимметрично будет, да? Хотя нет на... Давайте, знаете что? По центру их поставим плитки Вот тут поставим Раз Да Кстати, они, по-моему, лучше ставятся, если я не ошибаюсь Тут поставим Два Да И поставим третью здесь Третью здесь, и будет прям совсем хорошо Третью где-то тут поставим Если она... Так, уровень какой? Ага, уровень вот Неплохо, хорошо На эту сторону даже ставить не надо, они, в принципе, и так хорошо смотрятся. Так, э -э, у нас там еще две есть, как раз отлично Мы поставим, э -э, раз, э -э, первую лампочку вот тут Вот Так вот, вот так, да, нормально будет Вторую поставим вот здесь Хотя, слушай, нет, освещение довольно-таки нормальное Давай мы, наверное, две оставим Оставим здесь одну и оставим одну вот тут Где-то О, хорошо, нормально Этим свет не нужен, у них там и так все хорошо Так, поставим, наверное, одну все-таки А, у нас больше пока нет, ладно, окей Так, э -э, пошли люстру Мы, во-первых, хотели точно на кухню поставить Чтобы ребят тут у нас совсем не умирали От отсутствия света мы поставим ее как-то вот так, наверное, да? Да, ой, замечательно, замечательно Так, поставим одну вот куда-нибудь сюда Вот куда-нибудь куда? Вот куда-нибудь... Нет, некрасиво Тут некрасиво Поставим сюда слишком много света Сюда не надо нам лампочку Давайте у входа симпатично так поставим вот здесь, чтобы она у нас стояла Во. Красиво? Замечательно Так, Борька там у нас пока разбе... решает вопрос Давайте мы срва... сразу же с вами закажем Во-первых э... Где? Вот здесь Мы с вами закажем три кондиционера да, Чтобы а -а -а. Вы больше не думать Так, где у нас самые крутые? Вот это вот это Три кондиционера заказываем И отлично Что у нас вообще по оценкам? Давно не заглядывали Они не принесли мой заказ Я не знал, что заказ... сказать Мой компьютер заражен вирусами Почему твой компьютер заражен вирусами? Подожди, стоп как это твой компьютер дрожон, Я сказал, никто не посмотрел Кто-то что-то сказал, кто-то ничего не посмотрел У нас падает оценка а, Да, у нас не включена премиум подписка Это очень хреново Я, я забываю про нее Почему-то она время от времени отключается И как бы я не успеваю это отслеживать Ну ладно, так, по оценкам сейчас разберемся Так, давайте-ка мы поедим, а то нас опять нафиг вырубит Так, что-нибудь там 4, да? И решетка бросить и съесть F, да ага 4 решетка съесть и 4 решетка съесть что-то у нас на кухне тоже подлагивает немножечко так забираем игру наверное очень много людей и игра видимо на это не рассчитана потому что реально как-то это прям неприятно Ездит курсор так в принципе плюс минус давайте мы посмотрим что чё... из должников и выход Так, кондиционеры нам уже приехали Офигеть, давайте кондиционеры тоже заберем Их тоже повесим сразу же Чтобы больше о них, так сказать, не думать Картин, кучу разных Всяких картин нам привезли Еще одна лампа настольная, замечательно Еще картина Слушай, что-то картин, по-моему, перезаказали, я думаю, да? Так, лампочка, я знаю Куда мы ее повесим? Так, у нас в руках ничего нет, давай в руки в что-нибудь довозьмем Кондиционер, отлично Ой, а как я зря, а, все, охренеть, тут садиться можно, прикинь так, кондиционер, я думаю, повесим вот так как-нибудь, да? Да вот сюда можно Вот сюда, наверное, повесим Так, F отрегулировать автоматически Все Тут все будет дуть без нашего участия, и это очень хорошо Так, давайте здесь тот же принцип Повесим два кондиционера Первый кондиционер повесим вот сюда И второй кондиционер повесим вот сюда И этого будет достаточно, я думаю, более чем Так Регулировать авто И здесь также Регулировать авто Все Там кондиционеры есть, здесь кондиционеры есть Все, ребята, по крайней мере, от жары не умрут И не замерзнут, отлично Так, э -э, далее что? Далее у нас есть вот такая лампа которую я бы, наверное, все-таки поставил Вот сюда в уголок, потому что здесь пустовато А мебели тут как таковой нет И сюда можно повесить какие-то картины Сюда можно, наверное, побольше что-нибудь По-моему, типа, это большая была, да? Ну, так, не сказать, что большая, но симпатично. Высоко не хочется их вешать. Пусть они будут вот так вот вешать. Мне нравится. Вот так. вот красиво. Так, заполним здесь, пожалуй, пространство тоже. Здесь будет такая вот симпатичная картинка висеть. А мы на каком уровне их делаем? Плюс-минус вот этот кирпич. Окей, чуть повыше. Вот так. И давай повесим что-нибудь вот сюда. Вот так. То есть это вот так, да, получается? Ну, неплохо. А то у нас тут прям... Как-то все очень грустно. Самурай. Нет, город повесим сюда. Вот так, да, получается? О, хорошо. Неприметно, конечно, но давай знаешь, как сделаем? Поставим вот сюда поближе. вот. И освещение... Хотя нет, слишком близко. какие-то прибежали. Все, нормально. Пошли забирать остальное, чтобы вообще оценить все, что у нас с вами есть. большая картина. Ой, сколько болтовни, боже спамеров при, при, при, прибежала слушал а у нас вообще много ламп то достаточно достаточно много ламп у нас с вами. <связывается> просто огромное количество у нас вообще заканчивается да все у нас заканчивается плюс еще одна лампа Пош пошли с лампами э, стоящими во первых мы сюда одну поставим красиво хорошо мне нравится во-вторых, поставим лампочку э -э, Там не нужно, поэтому вот сюда поставим Вот, хорошо Все а -а -а Да, гармонично смотрится Так, повесим одну люстрочку, я думаю, вот сюда Вот так, да, чтобы здесь хотя бы люди, так сказать, видели, куда идут Так, что у нас? В принципе, две лампы у нас осталось Мы можем тоже их, кстати говоря, повесить Так, какой уровень-то тут? А тут нет уровня мы просто повесим здесь в начале их Если сможем Сможем Хорошо, красиво, мне нравится Так, и оставшуюся лампу Последнюю мы, наверное, вообще над нами повесим Вот здесь Во. Все, освещение, все красиво, все замечательно И оставшиеся картины, которые у нас есть Я думаю, мы повесим А, подожди, а мы все забрали, да? Я надеюсь, что там да, больше ничего не осталось Все, отлично, поехали Уйди, глаз долой и сердце вон Так, несколько картин осталось Во-первых, можно повесить сюда пару картин, потому что, ну, тут как бы ничего нет вот, вот такая вот будет висеть тут Допустим, вот такая будет висеть тут, да, хорошо Здесь у входа мы повесим вот такую вот обычную простую картинку вот. Так вот все, здесь мы чего вещь не будем. Хотя можно было здесь наверх повесить, но я чуть -чуть не хочу. Хотя нет, вот сюда давайте повесим. Просто вот эта, она осталась одна. Пусть будет маленький такой самурай. Просто вообще нахрен здесь не нужный Но пусть будет, черт ним Все. Так, с украшением я закончил. Мне нравится. Все, минимализирует. Такая у нас картинная галерея, так сказать, при входе. Потом сразу игровые автоматы. И на втором этаже чилл зона полноценная. Кстати говоря, по-моему, лампу. А, нет, лампу я отсюда же убрал, поставил туда, все окей. Так, теперь Ой. нужно вспомнить, как нам выкупить соседнее помещение, потому что я и правда забыл. Майкафе. Uh, не здесь, не здесь. Uh, по предметам у нас тут все выкуплено, а да. Основной компьютер, все это проблюдили мы. Так, подождите, тогда куда же нам нужно зайти, чтобы выкупить соседнее помещение? Привет. Давай смотреть. Hello, for... uh, это у нас. А, реал стоит это что? А, вот, кабина кафе, все да. Кабинка кафе Вы можете построить прекрасное кабин кафе Купив пустой магазин напротив своего кафе Вы можете управлять магазин, который вы купили с компьютера в нем Давай покупать Я купил? Или что? Он вроде не светит. Это я купил, что ли? А, вот это помещение я покупаю Ну, ни нихрена ж себе Охренеть, ты смотри, какое здоровое Погоди, здесь у нас Кассовый аппарат управления кафе Дизайн елки палки каюты какие-то Управление, управляющий делами Купить Система освещения, купить Игровой кабинет, купить Каюты, купить Купить что-то мы все купили, да? И дизайн. А, что-то еще купил. Или, а сколько их покупать то можно? Подожди. А, ни хрена себе. Ой, фу, какой отвратительный. Охренеть, типа со спальным местом. Серьезно? Короче, это все без моего участия. Так, дизайн, стены. Давайте стены, пусть будут, какие у нас стены здесь будут, бедные, да, поскольку там компы какие-то, б... Ужас. Да, игровые кабинки почему-то не показано какое количество можем купить. Ну, давайте, что-нибудь победнее. Победнее. Да нет, в принципе, ладно, нормально возьмем. Давайте возьмем что-нибудь такое вот такое сюда. Пол пусть будет какой-нибудь, ну, не знаю Такой вот, в принципе И потолок пусть будет, ну же, а -а -а, а -а -а. давайте а -а. Давайте пусть вот такой будет потолок Ну и что в итоге у нас получилось? О, симпатично, в принципе, нормально Освещение есть, все, есть кабинки какие-то для гейминга есть И как бы люди тут, я так понимаю, приходить играть будут, серьезно Как-то апгрейдить это не, нельзя, да, я так понимаю, нельзя Все, ладно, окей так, подожди, а майнд ферма? Я могу ли ее здесь открыть? Я-то думал, это будет мой полноценный, так сказать... Э 196 баллов... Тихо, смотри, смотри, смотри, смотри, что вижу А, подожди, здесь крутой комп А здесь? Не очень Подожди, стой, стой, стой А, я понял, смотри Каюты, да вот, мы отгрейдим каюты, все, я понял Сколько кают, интересно, максимум можно Давайте займемся каютами А потом что перестроим а, Так, давайте управление Так, мне, мне сейчас просто не хватает денег и, Или почему мы перестали покупать? У меня все, у меня хватило денег То есть, я так понимаю, мы купили максимум, да? Для этого помещения, а ну-ка да, ни хрена все тут... Каюта, хренеть. Слушай, а моим фермом вообще здесь замутим. Нам здесь помещение не нужно. Это помещение, так сказать, для не супер богатых, я так понимаю, людей. Ползунка нет. Мы... А, вот так можно, слава богу. Потом а мы там никогда в жизни тут не занимались. Отлично. Все, 12 кабинок максимум. У нас все кабинки максимально пропаны. А, так ты смотри, там теперь... И матрас хоть по сим... Она вообще охренела, ты смотри, она курит и спит Мы, короче, сейчас переселим сюда всех Работяг с улицы, да? Там вообще на улице никого не останется Все, конечно, на... Это офисное здание какое-то прям полноценное Колл-центр Сюда не показывается, как люди заходят Совершенно вообще То есть никакой информации нет Слушай, а давай, знаешь что? Мы соберем тогда майнинг-ферму Где-то вот тут вот нам большую не надо, мы просто хотим Не, вот здесь давай, вот здесь Да, соберем здесь майнинг ферму и все Так, что нам нужно, во-первых Да, побежали искать, короче Где это все у нас продается Продается, продается, по это здесь, да, если не ошибаюсь Да, все верно Так, покупаем Случай буровой установки Конечно же мы возьмем Случай буровой установки Жалко, магазинчика нет Да, все тоже по одной штуке, покупать придется Но ничего страшного Сейчас все быстренько здесь прикупим И э, поставим Так Отлично А это, я так понимаю, с одной картой, да? Ну, с одной картой нам не интересно Мы не будем брать с одной картой Так что э, соберем, так сказать, мощную-мощную машину Мощную, крутую тачку Так, подожди Да, все нормально Так, поехали то есть прикинем, давай прикинем, что вот будет здесь, да, у нас она ставим. И, соответственно, теперь видеокартами наполняем. Нажми, чтобы ставить карту. Ага. Блях, это тоже каждую карту теперь нужно так вставлять, да? Так. А опять за звуки? Почему именно здесь звуки? Всех же прогнали, вроде уже. Качков-то отсюда, нет? Так, отлично. Нажмите, чтобы получить доступ код майнера. Так, код майнера это код из программы. <свист> <свист> <свист> Ребята тут сидят. Так, код майнера. Запускаем, соответственно, майнер. Сейчас он нам что-то, какой-то код покажет, если я все правильно понимаю. Так, забираем. Так, 3M0R32. Ага. Так, сейчас, короче, деньги все соберем Отток народу пошел, все куда-то убегают Деньги нам отдают Нам, в принципе, больше и ничего не надо Так, 3 Р, 0 Чего? 3 3MOR... М, О, Р 3 М, 0, Р, 32 Так 3 3M... М, ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо 0 0R... Р Ой, да что, хороший 32 О, погнали Все, найс Правда, поставили неправильно немножко, да? Ну, хер, с ним ничего страшного Я думаю, проблем с этим Так, давай теперь смотреть Что у нас здесь получается Все, средняя мощность есть Количество потребления энергии есть Короче, все, я так понимаю, пошло дело, да, у нас? Так, соответственно, мы теперь можем это посмотреть, насколько алло, я алло. помню. Что же вы так кричите? Подождите. Что-то вы сегодня как-то на редкость громкие стали. Так, нам, соответственно, нужны браузеры. А, во-первых, у нас, кстати говоря, висит какой-то неоплаченный квитанция. 34 тысячи у нас. Мы как раз сейчас последнее задание сможем заодно выполнить. Так, крипта. А, портфолио. А, ну вот, да, вот она пошла. Пошла фармиться крипта у нас. тысячных получается всего лишь. То есть, ни хрена себе, это ж какую ферму нужно нам с вами собирать, чтобы там что-то прям было. Давайте вот пока здесь вот, молодой человек. Не совсем молодой, да? Так, чувак, я закончил проектирование устройства, но энергетический реактор очень дорог. Мне нужно 25 тысяч долларов, если найдешь деньги, завтра доделаю аппарат. Отдаем ему 25 тысяч долларов. И, соответственно, я так понимаю, ждем завтрашнего дня, чтобы он нам какой-то аппарат их сделал. Так. Соответственно, что в итоге? Украсить, украсили, все красиво, все прям шикарно, мне все нравится, везде все кондиционеры имеются, люди ходят, всем все нравится. Там вообще, по-моему, этот, как его, предыдущий... Ой, я забыл, как его зовут. Трамп-то Трамп заходил, там за им сердечко какое-то светилось. То есть вообще все шикарно. Все кайфуют с наших компов. Что это за галочки такие? Почему тут галочки? И тут галочки. А. Ничего не понял. Тут вообще нету. А, я так понимаю, челики играет. А вот это только что... Нет. Ни хрена не понял, что тут происходит. Ну да ладно. Куда у меня, блин, набор ты целый делся? Ну ладно, хрен Так, соответственно, осталось ждать с Завтрашнего дня, я так понимаю, да Чтобы что-то тут хотя бы увидеть, понять Во, давай. смотри, смотри, давай оценочки посмотрим Короче А, подожди, надо сначала перекусить Что-то у нас там прям с едой, по какие-то вообще большие проблемы Давай-ка мы поедим все-таки А, да-да-да-да-да Чтоб наш герой, так сказать На радостях Не помер так, деньги у нас, в принципе, есть, но там уже покупать нечего. Эти э, одноразовые с карточками я покупать не хочу, поэтому, да, майнинг-ферма нам особо не нужна. Мы, в принципе, сделали все, что хотели. Здесь у нас ничего дополнительно не появляется? Не появляется. Ой, тихо, денежки принесли. Пожалуйста, пожалуйста. Мы оценочки хотели еще посмотреть, да, с вами? Так, что у нас по оценкам? 2,8. Если вы принесли мой заказ, я... А, ну, заказом я... Это не ко мне, извините, я не буду бегать. Отличное место, отличный опыт, все очень красиво Короче, в целом все шикарно Единственное, я так понимаю, не успевает у нас официантка время от времени приносить заказы Но это как бы ничего страшного Там по 10 долларов, как бы я не собираюсь биться за какие-то оценки ради 10 долларов Так, что у нас по времени По времени, времени 18.58, это значит, что скоро закончится у нас смена Смотри, счастливый, довольный, по, довольный парень <свист> Так, кстати говоря что мы тут еще не посмотрели? чем мы не успели посмотреть? Какой-то клуб, да? Мы, по-моему, там еще ни разу не были Давайте-ка туда и двинем Раз мы никогда не были в клубе Нам максимально быстро нужно туда попасть Так, билет 100 долларов Да, без проблем, брат В смысле? Эй, братишка, ты меня пропустишь, не? А, все, окей, окей. Ой, как тут висит она, елки-палки <рес> <рес> Как дела? <рес> Музончик валит что надо, да, здесь у нас? Ага, ясно, это какой-то девочки все дела оплатить приятный танец ну, давай оплатим посмотрим что это такое а стрипер. Э -э, ну это типа стриптизерши я понял короче они все тут я так понимаю клиентов у вас нет кроме меня видимо я первый да? 100, 100 баксов сюда доплатил, чтобы сюда зайти. так ну допустим а мне надо сесть да или что сидеть а, ну все, я сижу, короче, передо мной танцует тетка. Ну все, что. Расслабляюсь. Ребят, бизнес мы подняли уже, как бы, можно и отдохнуть. Единственное, давайте я сейчас еще немножечко на звук все-таки подубавлю. Что-то она, конечно, это уж, уж больно сильно орет. Уж какая-то громкая, больно, последняя часть получится. Надо было изначально, конечно, все. Так, ладно, все, с тобой все понятно. В принципе, спасибо большое. Так, что, у диджея можно что-то замутить с ним? Нет, он э -э, не отзывчивый какой-то. Какой-то парнишка сидит, тоже необщительный. Кто тут, в принципе, остался? Бармен, наверное, да? Так, ну это все одно и то же, я так подозреваю, как бы неинтересно. А это что? О, там. Автом... Давай. Это я проиграл, да, получается? Давай еще. Это вообще реально выиграть-то, в принципе, или как? Да что ж такое-то, ну? Да победа выиграть Сколько у нас с вами денег? 24 тысячи Короче, играем до конца Бля, это какое-то разводняк Вы что, угораете, что ли? Сколько? Я уже 600 баксов спустил, как бы И ноль Еще раз. Последний раз всё, я больше не буду, мне уже не интересно стало. Ну! и yeah! 300 долларов! Блять, короче, надо валить отсюда. О, нихера! Ты смотри, как штырь бармен это вообще. Так, это те же самые. Есть проход какой-то туда. Что у нас здесь вообще имеется? Смотри, какая випочка какая-то здесь. О, покер, ребята. А ну давай, так, держать пари Поехали 10 дама Дилер выигрывает Эх, красавчик Давай еще раз Шесть, десять Опять дилер выигрывает А, у него семь, десять Ну да, собака сутулая Давайте, короче, ставочки поднимем Сразу разочек на косарь сыграем я уверен, мне повезет. Блять, мне не повезет. Давайте сбрасываю. А, хорош! А, подожди, стой, хорош. Это я еще карту взял. А, подожди, 21, что ли? Так, подожди. здесь ш... 16 у меня. Все, хватит. Я победил. А на косаре... Все, спасибо, все, пока я, я сделал вас, короче, все, давайте Будьте здоровы, как выйти отсюда, все Короче, вот такой Клубешник, в принципе, ничего интересного Но, как бы, время провести можно Так можно сказать, работяги, который поднялся Вышел из села И э, доказал окружающим Что он тут не лох Так, в принципе, наверное, это все, да Здесь мы были, везде были, продажа была Наше кафе, понятное дело Где наше кафе, так, я думаю, пора Ложиться спать, короче, двигать Время уже, э, я думаю, мы успеем еще выспаться И, соответственно, получить какую-то там интересную технологию От нашего общего друга с вами теперь уже Мы почти побратались уже, можно сказать Смотри-ка, сколько мы с... Со... Один с серии уже получается вместе Но ну, это не что иное, как родственная связь уже Так, поехали Ложимся спать Так, ложимся спать. Отлично, мы, мы бодры и так далее. Ай, подожди. Давай мы еще еды закупим, чтобы она тут с голодухи-то не умерла. А то у нас тут сутками нет, мы поступим с баром лазим. Ой. Вообще на главного героя не похож, конечно. Не-не-не-не-не. Когда поднимусь, нет, такого не будет, конечно. Да и стрипки из такси, я хочется сказать. Ну, что она там танцует, как бы, ничего удивительного нет. Но наш кафе уже очень огромное. И у меня игра уже вокруг этого кафе просто нереально лагает. Что по прибыли, брат? 23 тысячи? Короче, походу, вот это самый прибыльный бизнес-то. А не то, что мы тут с вами детскую хрень какую-то замутили, судя по всему. Да, подожди, кстати, нас не было ночь Давай глянем, э, что у нас майнинг ферма э, нафармила-то за все это время Есть какие-то там, так, давайте счета оплатим сразу 56 тысяч, тот момент, когда у тебя дохера баблайте Просто некуда тратить, кроме как казино спускать Ну теперь можно понять, да, людей э, богатых Почему они столько времени там проводят Понятное дело, конечно так, деньги девать некуда. Ладно, шутка, конечно. Слушай, так вообще ни хрена мы не нафармили. Вот у нас 56 600. Продаем. 50... Мы 1000 баксов нафармили за сутки. Слушай, ну 1000 баксов в начале, может быть, и да. Может быть, и да. Да, кстати, слушай. Наверное, да, но учитывая то, что можно было купить и больше, и как бы без клиентов, без вот этого всего... Ну, то есть ты закрываешь... О, тихо. Чувак, наконец-то, делал аппарат Да. Пробую. Будьте осторожны, это очень обосторожен Брать И что он делает? Во! Ой, тихо-тихо-тихо И чё, так всех можно? Охренеть! А, то есть, короче, на простых Людей не действует, да? И только на бандюганах А против кого-то выивать-то? А, смотри, нет, кого-то попал. А почему я в нее попал? А вот на этих не действует. Я... Короче, понятно. О, на красного подействовал почему-то. О, тихо, попаду отсюда. Не, не хватает дальности, да? Ну ладно. Короче, в принципе, это все, я думаю. Да, смотри, самую крутую пушку мы получили. Она, по большому счету, ни хрена не делает. Так, ты сейчас Борис получишь. А! Эх, не успел. На... Хотел я, конечно, изрядить. Так, в принципе, все попробовали. Майнинг-ферма у нас есть, все есть, бизнес развивается. Мы, в принципе, успешные люди. Положим, наверное, вот сюда, рядом с, с майнинг-фермой. О, хорошо встал. О, смотри, как шикарно. Шикардос. Все, будет памятником нашего кафе. Никто не посмеет и тронуть, иначе Борис просто тут, короче, всех разнесет. Поэтому я бы, конечно, не советовал вообще подходить к этой пушке. Все, ребят, на этом все. Я думаю, видосов по интернет и симулятора больше не будет, как бы показывать больше нечего. Вам спасибо огромное, что смотрели. Если нравится контент и нравится меня смотреть, не забывайте подписаться на канал, прожимать лайки, чтобы ну, прошу, про... лайки тоже прожимать не забывайте. Колокольчик тоже нажмите, чтобы не пропустить видосы. Я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.